Группа ученых доказала, что все-таки остеобласты слились, чтобы образовывать остеокласт. Ну, был спор на самом деле очень такой. Скот и Лак доказали уже окончательно, что все-таки это кровяные клетки, потому что метка, та, они метили тимидентрития, то же самое, потому что вот эта метка оказывалась и в одних клетках, и в других. И в клетках предшественниках крови, и в клетке кости, и в клетке сосудов, которые, да, там, и эритроцитов, которые циркулировали потом в этой зоне. А Джин Оулин уже все оказали, доказали окончательно, что он образуется именно слиянием макрофагов но при этом макрофаги теряют активность фагоцитарную, остеокласты не могут фагоцитировать, у них другой, другой активный механизм, он протолитический. они концентрируют ферменты, которые затем разрушают эти структуры. Но они красятся не сразу, потому что есть такой понятие уголь и он затемняет на гистологических препаратах, поэтому метку эту видно не сразу. Исследовали парабиозом организм больной остеопетрозом, но ну, это да, это генетическое заболевание, когда нарушено обезвоживание и остеопорозом и подключая мертвый организм к живому тем самым делая одинаковые по сути, круг кровообращения, оказалось, что и одни пациенты, и другие вылечиваются, потому что идет новая генерация клеток, которые в дальнейшем уже здоровые, и, будучи способны плодить себя, себе подобных, генерировать новые популяции клеток уже здоровых, которые обеспечивают нормальную минерализацию межклеточного вещества. Ну вот как раз эти клетки. Вот тут две метки в клетке, тут одна, и тут по одной метке. Это все клетки, образованные из одних предшественников. Это подтвердило то, что клетки, образующие кость, мезонхимальные, они являются стволовыми по сути, потому что они могут образовывать разные генерации и могут превращаться из одной структуры в другую. Вот так выглядит гофрированная каем. Она содержит очень много в с ферментами, в том числе крупных. А вот так выглядят участки, какие-то более уплотненные участки коллагена. Она имеет определенную полярность, и вот эти крупные ферменты выделяются туда, тем самым обеспечивая лизис межклеточного вещества. Поэтому щеточная каемка, вот здесь она была бы, она принадлежит кости. Для структура кости и представлена толстыми пучками коллагеновых волокон, освобожденных от межклеточного вещества вокруг себя. А все-таки гофрированная каемка это структура имени остеокласта. Вот, это Ниша Хаушипа, Картинка 1952 года. Это происходит ориентация остеокласта к межклеточному веществу. Формирование да, первичное. щеточной каемки, вот активная работа, и вот она, щеточная каемка, как выглядит, как щетка кондогенный слой на В дальнейшем он, к сожалению, редуцируется, и там остается один болок на коллагена, потому что хрящ конечно растет, он не может расти бесконечно. Это отличает хрящ от кости. Образование переостальной почки происходит. Это лапа кролика. У нас происходит центр окостенения вблизи расположенного сосуда. А здесь наблюдается лизис. Это вход сосуда. Вот эта компактная кость растворилась для того, чтобы сюда вошел сосуд. Это физиологический механизм. При росте это возможно, а дальше нет, потому что как бы, это требует много времени. Как регенераторный механизм мы не можем это использовать, потому что у нас время мы его теряем у нас кальцинирует, да, хрящ образуется, который кальцинируется. Здесь формируется центр окостенения. Это количество большой остеогенных клеток, которые активно пропитаны сосудами. И вот выстилающие вот эти клетки внутри, остеогенные, они формируют новую кость, костные тробековый. А это все кальцинированный хрящ, в котором залегают. Вот это граница ну, будущая линия цементации, или это линия между группами клеток хряща, которая формирует первичные трабекулы. Да, есть колонии образующие единицы, которые формируют трабекулы и в дальнейшем становятся самостоятельные единицы. В дальнейшем наблюдается рост кости наружу стороны эпифизов. И тут механизма два. С одной стороны он будет из кальцинированного хряща сдвигать вот эту линию хряща кнаружи, а с другой стороны здесь будет формироваться центр окостенения эктопический, то есть отделенный от основного, казалось бы, участка. Это вот и есть интерстициальный рост, которым да, мы занимаемся. Здесь идет уже компактизация. Здесь повторно образуются полости с рыхлосырительной тканью и костным мозгом. А эти пластинки становятся компактными. Видите, как они интенсивно окрашиваются. А туда в обе зоны билатерально происходит дальнейшее замещение хряща кальцинированной новой костью. Вот формируется эктопический центр окостенения. Почему головка бедра самая плотная кость? В ней кость образуется вторичным методом из хряща. Она уложена вот так вот слоями. выдерживает всю массу тела человека. Поэтому если использовать донорский участок для костной пластики, чтобы блок был стабилен, это про пластику блоками, то это, конечно же, блоки только взяты из головки бедра. Потому что до 12 месяцев они сохраняют свою торбикулярную структуру. Пока идет это замещение, восклиризация. Этот процесс продолжается, он интенсифицируется. Вот это участки, это новые костные трабекулы между группами клеток кальцинированного хряща. Вот в этой зоне происходит, это зона да, метафиза небольшой хрящевый участок, который все-таки сохраняется для выполнения определенных механических функций и баланса. замещение, как происходит в процессе. У нас были участки кальцинированных хряща, потом клетки умерли, да, это пикнос ядер, и затем происходит движение на дно, а здесь параллельно ползут клетки остеобласты наверх. Это физиологический механизм. Поэтому синтез белка и кальцинирование происходит обычно параллельно и синхронно. Все аналогично то же самое. Это участок компактной кости, клетки лежащие в лакунах. Вот тут какая-то еще цементация была. Вот это остеогенные клетки, выстилающие полости всегда внутри. Это кальцинированный хрящ, Это кровеносный сосуд, который залегал, это стекловидные клетки, а вот это клетки остеобласты, которые выходят из сосуда. И они затем вот будут между группами клеток, вот это еще, это пикнос ядра хрящевой клетки. В дальнейшем они будут вот сюда адгезироваться и формировать новую костную ткань, костную тробику. Поскольку кость растет по оси да, продольно, то, соответственно, происходит параллельное отделение увеличения кости туда, а здесь замещение постепенное до определенного состояния. и формирование аналогичных гайверсовых систем. Вот здесь был кондиционерный хрящ, образовалась кость, вот здесь эти сформировались гайверсовые системы, вновь образованные тробекулы. Ну и вот они выглядят так на поперечном слизи, они везде высланы клетками остеогенными, которые вот активно, пустяблок, активно да, дифференцируются. Это оппозитный механизм роста кости, очень важно для понимания, что любой пустой участок строми будет заполняться новой костной тканью, если есть сосуд, он может лежать в канале или где-то да, рядом залегать, ну, поскольку здесь все окружено преимущественно компактной кости, то, соответственно, в канале в центре. Вот поэтому он здесь в новой формируется. Помните, да, если сосуд не лежит где-то в пространстве, он всегда лежит в центре. И поэтому вот откладывается слой клеток 4-12 микрон, отложился слой 1, отложился слой 2-3 и так далее. Он уплотнился, сформировалась гаверсовая система, новая, да, новая единица клеток. И так из нее и будут построены все клетки компактной кости. Все это аналогично, все то же самое рассматриваем. да, Вот гаверсов-каналднов, образующийся, оппозитный рост, это уже клетки, имеющие. Вот линия, вот линия цементации, вот линия цементации, вот линия цементации. Но за счет того, что кость компактизируется, они уплотняются и становятся 4 микрона, а не 12. В разной степени мы видим, это просвет сосудов, тут даже пока три сосуда, тут уже один. Они будут уменьшаться по мере того, как вот это будет превращаться вот в это. чем заключается цинга? В том, что останавливается синтез межклеточного вещества. У нас есть минерализация, а нет межклеточного вещества. И поэтому да, костная трубка становится очень тонкой. И кости легко ломаются. Недостаток это приводит, конечно же, недостаток витамина С, потому что они изменяют сосудистую проницаемость. Почему пациентам надо пить витамины всегда вообще, если им какое-то, тем более, хирургическое вмешательство? Первая есть элементарная теория, она там вот, то 81 -го года, ВОЗ ее признал, что в организме человека элементарно недостаточно поступают витамины, поэтому их нужно принимать откуда-то извне, витаминно минеральный комплекс. Это обеспечивает нормальную работу систем, всех ферментов и так далее, и процессов дыхания в организме, в цикла крепса, да, они дышат. Тут есть участки, нет межклеточного вещества, есть минерализация, оно становится такое, как пустое, очень редкое и пустое.